Здравствуйте! Сегодня покажу вам, как подключиться к платформе NinjaTrader для получения онлайн котировок и отправки торговых приказов с ее помощью. Итак, переходим на сайт mediatraderbrokerage.com В правом верхнем углу нажимаем Free Download Здесь заполняем вторую форму регистрации нового пользователя Вводим свою почту, обязательно ставим галочку напротив да я хочу получать бесплатно фьючерсные данные, вводим имя, фамилия, телефон на выбор, страну и нажимаем кнопку download now после этого на указанную вами почту придет два письма первое письмо будет с лицензионным ключом программы и ссылкой для скачивания, второе письмо будет с данными для подключения уже непосредственно к самим котировкам. Итак, приходим на почту. Вот первое письмо. Здесь указан лицензионный ключ. Он понадобится при запуске программы. И ссылка. В ниде Trader Demo Setup. Нажимаем на эту ссылку. Приходим на сайт. В первом списке, первым пунктом, ссылка для скачивания программы. Второй, немаловажный, предлагает вам скачать здесь NetFramework 3.5. Он необходим для стабильной работы программы. Желательно его установить. Так, нажимаем на ссылку Скачать. Скачиваем файл и устанавливаем программу. Так, запустился установщик, здесь ничего сложного нету, соглашаемся с условиями игры, next, next, ждем. Нажимаем close. Установили программу, запускаем ее. При первом запуске требует ввести лицензионный ключ, который здесь на странице указан, а также есть на почте в первом письме. Если вы не спрашивали для ввода, переходим на вкладку Help, License Key. Проверяем здесь введен, нажимаем ОК. Потом, единственный раз вам нужно будет выполнить сброс всех инструментов по умолчанию. Переходим на вкладку Tools, Options. Здесь вкладка Data и кнопка Reset Instruments. Нажимаем на нее, ОК OK, и ждем. Все, инструменты сброшены. Нажимаем ОК, OK, закрываем. Теперь для отправки торговых приказов необходимо установить галочку во вкладке File Interface. интерфейс. Вот здесь поставите, чтобы возможность была отправки торговых приказов. Так, теперь непосредственно само подключение. Входим в вкладку «Tools», «Account Connections», нажимаем «Add», «Добавить», «Next», вводим имя, любое на ваше усмотрение, допустим, «Demo», можно поставить галочку при старте программы, будет сразу происходить подключение. Нажимаем «Next», теперь просит ввести имя пользователя и пароль. Во втором письме, которое пришло от cqgtrader.com, указан демо пользователя и его пароль. Копируем их. Вставляем и обязательно ставим галочку напротив демо-мод. Нажимаем Next, Finish. Окей. Okay. Все у нас с этим закончено. Переходим в вкладку Файл, Connect, выбираем новое созданное подключение нами демо. Вот, снизу идет потихоньку пока подключение. Нам будет сообщение о том, что все включено. Теперь необходимо выбрать тот инструмент, от которого мы будем получать котировки. Произошло подключение, выделилось зеленым. Переходим вкладку Tools. Инструмент менеджер. Здесь выбираем те инструменты, которые нам нужны. Путем переноса их в список. Допустим, иена перенесли, бразильский реал, австралийский доллар и так далее. Выбирайте обязательно действующий контракт, иначе у вас будет просто белый экран без котировок. Нажимаем ОК. Все, теперь переходим в файл. New Chart. Открываем на интересующий нас график. Нажимаем на него два раза. Обратите внимание, что таймфрейм не имеет совершенно значения. Нажимаем ОК. У нас открывается график. Вот. Теперь на этот график нужно наложить индикатор Adata а фидер. Правая кнопка мыши, индикаторы. Вот он, индикатор Adata Feeder. Нажимаем два раза, Apply. Окей. Ok. У нас индикатор наложился. На этом с программой трейдер все. Мы ее только не закрываем, а сворачиваем. Теперь переходим в программу ATAS. Выбираем файл. Подключение торговли и котировок. Добавляем новое. NinjaTrader. Здесь, в общем-то, все автоматически. Есть упоминание о том, что нужно наложить индикатор а Data Feeder. Нажимаем Далее подключиться. ОК. И как вы обратили внимание, сразу у нас появились котировки. Можно проверить на стакане. Стакан работает, Type Limit, Spread Type и так далее. Все у нас теперь работает. Самое главное, что процедуру подключения нужно повторять с каждым инструментом. Допустим, если вы хотите получить данные котировки, Допустим, по иене, заново открываете иену, нажимаете ОК. Повторяете, накладываете на него индикатор DataFitter, нажимаете Apply, ОК и сворачиваете. Теперь у вас и по иене будет котировки. Это нужно повторять каждый раз. А на этом все. До свидания.